Но было заметно, что ему и самому хочется поболтать о своей мошеннической подработке. «Расскажите, как вы охотились на привидений?» – наконец спросил я. «Мы дурью маялись», – смеясь, – ответил он. «Разместили объявление в трех газетах и номер телефона указали». «Что, так и написали? Ловим привидений?» «О, гораздо смешнее. Охотники за привидениями. Взяли из фильма».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 «Не совсем уверенно», — сказал Владимир. «Я и мой друг детства, Мишка, забавный такой толстяк не умеха. Помню, как он стол директора какого-то издательского дома перевернул, когда полез под него искать барабашку. Вспоминаю, и... и смешно, и грустно становится». Я улыбнулся. «Так вы приходили на дом к тем, кто вас вызывал? И опрыскивали углы святой водой? Или...» «Нет, ну вы что?»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 с настоящим полтергейстом или как его назвать короче с чем-то необъяснимым правда тут уже мы ничем помочь не могли что серьезно видели как вещи по дому летают дразнил я владимира наигранным скептизмом уж поверь мне да сам никогда в эту чушь не верил но когда своими глазами видишь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 Меня не столько сама история удивила, сколько то, что умный образованный мужчина при галстуке сидит и травит байки. А дальше что было? Да ничего, в общем. Просканировали всю квартиру своими приборами и ушли во свояси. Это, естественно, людям не помогло. Ну а что там с этим, с самым интересным? Не терпелось мне. Владимир выдержал паузу, будто собираясь с мыслями. Я дал ему время.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 Я попросил оставить нас ненадолго. Женщина послушно ушла, и мы для вида забурились в тесную комнатушку. Лампочка действительно была плохая. Светило то ярко, то тускло, при этом трещало. Туда бы электрика, не нас. Я стоял и думал, что сказать людям, когда мы уйдем. А Мишка с любопытством озирался, будто и вправду искал уголок, куда мог бы спрятаться ребенок.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 Ну да. А с той женщиной что? Ничего. Ушли и денег, естественно, не взяли. Так значит, просто ненормальная была? Жаль ее, сказал я. Но больше мне было жаль, что история, которую мужчина приберег на потом, оказалась настолько сухой, и я признался. Просто мне больше понравилось. Ну вот знаешь ли, после того, как мы побывали в кладовке...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 Быть может, он исчез, как сынишка и той дамы, когда моргнула лампа в кладовке. Понимаешь? Совсем исчез. Даже из памяти, но он был. Кстати, однажды, уже после того случая, когда мы ехали по делам, я будто по старой привычке назвал Мишку Андрюхой. Хотя никакого Андрюху я никогда не знал. А Мишка выкатил глаза, когда я его так назвал. Тоже вспомнил что-то.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 «Ну, может, на то она и мать», — задумчиво предположила Владимир.